Здравствуйте, господа. Сейчас будем делать с вами ретуш методом частотного разложения. Этот метод позволяет нам делать ретушь без потери текстуры кожи. И когда мы делаем ретушь, ну, просто работаем со слоем, там штампом, кистью лечебной так или иначе как не стараемся мы, у нас все равно происходит замыливание текстура теряется а сейчас я хочу вам показать способ как делать ретушь чтобы текстура у нас не терялась возьмите этот способ себе на вооружение потренируйтесь и будете делать ретушь как профессионал В общем прежде чем мы приступим к самой ретуши нам нужно подготовить фотографию в общем нужно разобрать на фотографию как бы ну если простыми словами говорить разобрать фотографию на два слоя давайте приступим я создаю копию и теперь с этим слоем, к этому слою нам нужно применить размывание таким образом чтобы вот я выбираю гауссово размывание нужно сделать нам размывание таким образом чтобы наши шрамы сейчас при размытии стали невидимые, ну не только шрамы, все крупные дефекты кожи, чтобы они стали невидимыми. Так что значение опять сейчас мне мало. Нужно еще. Так. Это, мне кажется, слишком много. В общем, это экспериментальным путем с навыком. Это придет к вам понимание насколько сильно в каждом конкретном случае нужно делать размытие ну давайте я оставлю вот так вот на 39 и эти цифры не пытайтесь запоминать это каждый раз для каждой фотографии это всегда по-разному вот, я сделал размытие. И теперь нам нужно к этому слою изменить режим наложения этого слоя с, норм, вот, с, с нормального на извлечение зерна. И мы получаем вот такую незрачную картину. Но не пугайтесь, сейчас, сейчас вы все, все увидите, все поймете, картина будет у нас нормальная. теперь создаем слой из видимого переходим на этот нижний слой ну давайте я вот этот отключу верхний перейду на нижний размытый слой и меняю режим наложения обратно на нормальный с извлечения зерна на нормальный в общем, на этом слое у нас сохранена, э, сохранена информация о цвете, о тоне, о, о цвете, о освещенности. А вот на этом, на, на сером слое, у нас сохранена информация о деталях. Ну, резкость, контраст, это все у нас находится на этом слое на сером и теперь применяем к этому слою режим наложения объединения зерна вот наша нормальная фотография но она сейчас у нас разобрана как бы разобрана на два отдельных слоя вот на этот размытый и еще на один вот на этот серый. Еще раз повторю, вот на этом сером слое у нас резкость, контраст, и в основном, в основном мы будем работать вот с этим слоем, серым. Давайте я создам копию слоя вот нашей исходной фотографии, сделаю ее верхней, и отключу, чтобы нам потом сравнивать, ну, время от времени я буду включать его, и будем сравнивать перехожу вот на этот серый слой выбираю штамп кисточку мягкую беру подбираю масштаб сделаю увеличение на сто процентов непрозрачность пусть будет на 100 не буду менять ее масштаб немного подберу, меньше сделаю. ну и давайте приступим. подчеркиваю, сейчас мы работаем вот с этим слоем сверху с серым. беру образец кожи с какого-нибудь места. В, в данном случае вот отсюда беру. нажимаю control кликаю левой кнопкой мыши. Всё, образец я взял и приступаем начинаем вот видите я уже убрал что там у нас прыщики, или что там было беру отсюда образец кожи и убираю вот этот вот и как мы видим никакого замыливания у нас не происходит Текстура кожи у нас сохраняется. Вот отсюда я взял. Так, отсюда. Так, отсюда. Я сейчас крупные дефекты уберу, чтобы урок не получился слишком длинный у меня. Я уберу крупные дефекты только, чтобы вам показать. Так, Ну вот, давайте я включу исходную фотографию. Обратите внимание, вот так было. А это буквально за одну минуту я сделал все все сделал при вас ну и давайте продолжим вот это вот пятнышко сейчас уберу и вот это беру образец кожи вот отсюда так. теперь отсюда так. Так, давайте блик вот этот попробуем убрать. Масштаб я сделаю побольше, а непрозрачность сделаю поменьше. Так, масштаб маленько уменьшу. Беру образец кожи отсюда. Так. Сделаю отмену. Косану маленько. Бывает. Я ретушь делаю редко. Так что большого навыка, большого опыта у меня нету. Но как вы видите, даже даже вот ну, у меня человека без навыка в этом деле вполне неплохо получается. А, а, а если вы допустим делаете обрабатываете фотографии портреты часто и только этими занимаетесь то потренируетесь или хотите этим заниматься потренируетесь таким способом и будете настоящим профессионалов так уменьшу непрозрачность увеличу немного масштаб и вот здесь вот так уменьшу масштаб вот эти складочки давайте сгладим чтобы они не были такие слишком глубокие он сейчас будет лет на 10 у нас младше. Моложе. Так. Вот эти морщиночки. Так. Вот эти сюда возьму бровец Так. Ну вот. Вот веки, я не знаю, стоит, не стоит трогать. Ну, давайте, чтобы показать просто... Уменьшу масштаб. Опс. Косанул. Вот отсюда возьму по-моему здесь не стоило этого делать вот эти немножечко сгладим ну конечно может быть я не совсем удачно фотографию подобрал можно было конечно фото девушки какой-нибудь лучше взять ну ладно это только лишь чтобы показать для урока. Ну вот. Давайте теперь включим нашу исходную фотографию и сравним. Вот так было. Вот так стало. Вот так было. Давайте увеличим. Обратите внимание наш раунд вот сюда. И вот на эти два пятнышка. Вот буквально за несколько минут мы сделали на скорую руку так. Ретуш можно конечно сидеть тут еще долго обрабатывать портрет но чтобы видео сильно не затягивать я вам показал сам способ как картинку разобрать и в общем суть всего этого что мы делаем ретушь без потери текстуры. Ну, а насколько, насколько будете делать без потери текстуры кожи, это, конечно, зависит от вас, от ваших рук, навыка, опыта. В общем, еще раз повторю: вот на этом размытом слое у нас сохранена информация о цвете. А вот на этом сером информация о деталях. Резкость, контраст, все вот это. У нас вот на этом слове. И работаем в основном мы с ним. И на этом, господа, все. Спасибо за внимание. Всего доброго.